Ну, во-первых, у нас как бы население тут не такое там большое и как бы творческая молодежи не так много, как хотелось бы, как в Кишиневе, допустим, там, если сравнивать, поэтому того помещения нам хватает. Практически не стоит выбора остаться или уехать, если ты, не, не знаю, хорошо образованный, довольно образованный человек, то тебе просто становится на каком-то этапе здесь нечего делать и скучно. И... Да, если, если ты не уехал, ты, наверное, что-то не так сделал. Это я могу про себя сказать. Меня зовут Аня Галатонова. Мне 28 лет. Не знаю, как себя позиционировать. У меня всегда с этим проблемы. То есть у меня журналистское образование. Я некоторое время увлекалась документальной фотографией. Сейчас я... Чаще всего, особенно ближе к весне, э, позиционирую себя как организатор документального фестиваля. Фестиваль документального кино «Чеснок» в Приднестровье. Меня зовут Илья Бугаев, мне 17 лет, я учусь в школе. Я родилась в Малоежных. Я родилась в Григориополе. Там прожила 16 лет, закончила школу. И, как обычно это бывает у ребят, которые живут в маленьком городе или в селе, у них есть цель а больше это столица. Ну, столица оказалась маленьким городом Тирасполь, И здесь я закончила кафедру журналистики. Самые теплые воспоминания у меня о селе Чобручи, где мои бабушка с дедушкой жили. Там, конечно, все со мной происходило. Взросление, там, чтение летом книжек, ну, то есть там на летних каникулах я водила время. Не знаю, что... Все, что я люблю вот в селе и в Молдове, это все связано с Лом для меня. А я нет лишена братьев и сестер, к сожалению, не случилось, конечно. Это меня немножко печали. Мама даже сейчас говорит: ой, как жалко, вот мы умрем, и чай никого не останется на белом свете. Мама, конечно, слишком наперед думает, но в целом я часто чувствую одиночество. учится приезжает обратно. П чаще всего учиться уезжает, потому что тут с образованием плохо. Как бы даже если тебе нравится Приднестровье, но ты хочешь получить хорошее образование, то ты тут его не получишь просто-напросто. То есть, конечно же, все тенденции, которые существуют в мире, рано или поздно у нас появляются, потому что это как бы идеи, которые уже где-то существуют, уже имели успех, и ты их просто перенимаешь на свою почву. Что-то срабатывает, что-то нет. Да, и ну, там, с фестивалями да, это чудесно, и у нас очень много людей ездят в Кишинёв и вообще в Молдову на все эти фестивали, там Густар и День вина и так далее. Здесь тоже пытаются что-то такое сделать, но у нас, я не могу как бы не, не использовать это слово «монополия», и поэтому сложно маленьким коммерческим предприятиям каким-то образом собраться вместе да, и организовать, например, какую-то какую ярмарку. У нас тут выбор небольшой. Иногда ходим в картины в галерею. Иногда в клуб 19. Это, наверное, единственная такая площадка, где единственная вообще в Приднестровье площадка, наверное, и не знаю, и где молодежь может организовывать какие-то мероприятия свои там, концерты или творческие вечера. И как бы, ну вот и все. Ну еще вот у нас есть дворец республики, где выступает там, симфонический оркестр порой. И... С Молдовой отношения вообще отличные. Ну типа, как мы молодежь относим к Молдове. Ну, у нас куча друзей там с Кишинева, мы обожаем молдавские села, мы путешествуем каждое лето практически там на, на самый север, на самый юг. Что касается ну, старш, старшего поколения, наверное, у них есть какая-то все-таки внутренняя обида еще на то время, когда ну так просто ни с того ни с сего. И я просто считаю, что нужно как бы прощать, даже если что-то там и было, то... Какой смысл держать обиду? Я да. думаю, что эта ситуация вполне выгодна практически всем, которая есть. Это, это, это немножечко, ну как, вот этот немножечко замороженный конфликт. Все привыкли к этой ситуации. Это, можно сказать, в каком, на мой взгляд, в какой-то степени это история успеха. Замороженного государства, когда внутри себя она каким-то образом наладило да, свой быт, там свое производство там, и так далее, и так далее. Конечно, есть изоли... изолированность, например, в том смысле, что как преподается история в школе, что у нас нет как бы считается соседей, да, но у нас нет в базовом пакете каналов молдавского ни одного канала. Ну, это конечно все искусственные рамки. Благодаря интернету они исчезают, и как бы это уже выбор людей не знать альтернативной информации. В общем, ну, нет, -то нет только, только по-русски говорят. Mm. Преподают в школе молдавский, но его преподают ужасно. Ну, Мы... молдавский, который на кириллице. Mm. Для меня это, конечно, непонятная ситуация, было мое чуть ли не первое интеллектуальное открытие. То есть я помню себя довольно в школе ограниченным ребенком. Ну, так, чтобы прямо чем-то интересоваться, кроме школы, нет, не было такого. Но я вот упорно не понимала, почему мы учим молдавский, почему мы гордимся этим языком, который я не смогу использовать вообще больше нигде в мире. Мы недавно разговаривали с моим учителем начальной военной подготовки, ну, про 92-й год, и он говорил, что у него были знакомые, вот, как бы мать, и у нее двое сыновей, и один как бы на стране Приднестровья воевал, а другой на стране Молдовы. И они вместе обедали там у нее дома. Ну, конечно, у государства есть своя траектория. Как бы у полноценного государства, к каким стремится быть Приднестровье, должно быть все свое, гимн, там, валюта, все-все-все, в том числе и культура. Ну, как Хорошо. бы, и поэтому есть, конечно, какая-то государственная культура, есть документальное кино, показ... которое показывают по государственному каналу. Это все как, ну, номинально это все должно быть, конечно же, но какое-то отношение имеет там к 21 веку, к современному, да, течению, к современному искусству, я не знаю, не имеет. Оно, оно тоже интересно, конечно, но с точки зрения просто исследования. Во-первых, есть интернет, он всем доступен, и там можно получить любую информацию. И, а там, допустим, какая-то пропаганда в, ну, на телевидении, хотя ее уже практически нет, наверное. Я просто не смотрю телевизор, она есть везде, в каждой стране, там все ну, идеализируют свою страну.